Обратите внимание, что он сказал. Может кто-то скажет, это сказка, что я придумал это, да он. В или седьмом году я... Нет, про этот палец меня это вообще, знаете, прикололо. Типа, он показал палец в сторону Украины. Когда Чечня будет свободной, у Ичкерии есть планы вернуть исконные земли чеченцев или же ä, будут жить на этом куске? Мансур Орстхо, а что ты имеешь в виду по, под исконными землями чеченцев? Наверное, все зависит от того, что ты вкладываешь в это. А, есть Аух, который безусловно является а, частью Чечения. А, а вот если ты что-то более а, этого говоришь, что здесь... Здесь я, наверное, не буду уже эту тему комментировать. По поводу Ауха, да, безусловно, это, это часть нашей, нашего государства, нашей территории. Я, например, про бывшую Ичкерию, так как карта была другая, а Ауха это уже всем известная тема, но я тебя понял, не комментируй. Нет, здесь по поводу бывшей Ичкерии и так далее, ну здесь уже... У каждого какие-то свои там, убеждения по этому поводу, у каждого свои карты. И, и я не сторонник вот этих вот рассуждений. Я сторонник э, нашего государства в пределах, в пределах сегодняшней э, Чечни и, и Ауха. Ауха это безусловно как бы часть нашей земли, э, нашего государства. И вот как бы наши претензии на эту территорию, они должны быть всегда... Э, задокументированы, как бы обозначены. Что касается каких-то других тем, то здесь я уже не сторонник этих рассуждений, так как это, это наши братские кавказские народы проживают на территориях, которые, возможно, кто-то считает, что когда-то были и так далее. Но я считаю, что такие разговоры для нас будут сейчас только вредны. Можешь ли ты рассказать, каково положение войнахов э, в Казахстане, которые не вернулись обратно, а решили остаться там, если ты знаешь про это? Да нет, я... я ну, в общих чертах я знаю, что там немало живут э, чеченцев, ингушей, но как-то вот детально сейчас по, по поводу их положения я не расскажу. Это у людей, живущих там, надо спросить. Тумсо, ты ощущаешь, как Россия трещит по швам? Если путинский режим падет... Не ждет ли в границах РФ война всех против всех, как в период гражданской войны 100 лет назад? Кто сегодняшние большевики? Я очень хорошо ощущаю то, что происходит сейчас в России, вот эти вот изменения. И я как чеченец, так как я большинством, большинство моей деятельности все-таки направлено на Чечню, на Кавказ, я прежде всего ощущаю это по сегодняшней Чечне по Кадырову, как у него меняется риторика, как он начинает говорить то, что не говорил до этого. И один из таких примеров того, что он, он стал высказываться гораздо более неосторожнее и говорить какие-то совершенно нескромные вещи. Сейчас я вам покажу один отрывок, ролик. На днях, вчера, по-моему, или... ну, неважно. На днях Кадыров выстроил все свои батальоны, в общем, собрал всех-всех-всех вооружил, значит, выстроил и а, устроил какие-то ну, смотрины. Он любит, а, это не первый раз он уже делает. И приезжал значит, к, в гости к Кадырову а, так называемый президент или кто он там, глава ДНР, а, Пушилин. В общем, было очень много всего сказано, все выступали, и, конечно же, больше всех выступал Кадыров, и в этот раз Кадыров сказал такие вещи, которые, во-первых, он до этого, я не помню, чтобы он что-то подобное говорил, а во-вторых, нам очень важно отметить вот этот вот момент, эту речь, как некий исторический такой период, когда... Когда Россия испытывает, понятно, что Россия сейчас в результате э, поражения на Украинском фронте, Россия сейчас несет там э, потери, она, она по сути отступает. И это период, когда Россия ослаб, ослабевает. И Кадыров тоже это ощущает. И поэтому он начинает высказываться так, как он не высказывался до этого. И вот э, сейчас я вам покажу небольшой отрывок из его речи. Обратите внимание, что он сказал. Ну, может кто-то скажет, что это сказка, что я придумал это дом. Да? В 2006 или 2007 году я разговаривал с одним стариком дом. Да? Такой красивый дом, да? старик был дом, да? ухоженный. Да? И я его привез предъявить там недовольство дом, да? обсудить с ним да? одну тему, которую он озвучил дом. Да? И он на меня посмотрел и сказал, Рамзан, настанет дни, направил палец в сторону на Украину, там будут воевать твои войска, и они одержат победу. Витандир Ландур, бывший гурон, да, тот старик Кадырову показал средний палец, но этот э, идиот все по-своему интерпретировал. Нет, про этот палец меня это вообще, знаете, прикололо. Типа он показал палец в Украины. Кто, кто у нас, какой старик у нас в республике знает, в какой стороне находится Украина? Я не говорю, что люди, что у нас старики глупые, но э, у, нас, у нас нет такого, что вот сторона Украины, у нас нет нигде дорожного знака на Украину, какого-то... Какого-то, я не знаю, какой-то достопримечательности, которая была бы направлена на Украину. Но нет такого, понимаете? Нет вообще, в принципе, ни, ни, ни, никогда у нас в обществе никто не слышал, чтобы кто-то показывал сторону Украины. Это, это такой бред. Если бы я стоял в центре Грозного, допустим, на проспекте Победы, и мне бы сказали, покажи, в какой стороне Украина, я бы тоже не знал, в какой она стороне. Откуда никогда не возникало такого вопроса? В какой же стороне Украина? Не было такого, понимаете? Томсо, а что скажешь на пророчество в народе, которые давно говорят, что мы будем под натиском Великобритании? Я скажу, как и про любое пророчество, которое не связано с реальными пророками, я скажу, что это чушь, бред собачий. Если когда вот вам кто-то начинает подобные вещи рассказывать, что какой-то там старец сказал «бахкачнах вот это наша чеченская да, тема, «бахкачнах олар эуляш», сразу в, в мусор, вообще такие вещи воспринимать, я не знаю, это такое дно. Джанго салам алейкум, Тумсо, Кадыров говорит, старик И показал пальцем в сторону Украины. А Кадыров не так понял, он показывал ему пальцем в сторону путинского дворца в Геленджике. Горида, Рамзан, захвати дворец. Уалейкум салам алейкум, архуал Тумсо, Рамзан перепутал, старик не тот палец показал, когда про Украину говорил. Уалейкум ассаляму алейкум, саляму, барак, фиг, барак, фиг, братья.